Наносмог – это российская компания, производитель удобных кальянов из оргстекла для дома и путешествий. Местоположение главного офиса – Санкт-Петербург. Директор и основатель Ильин Алексей – это я. Первый знаковый кальян – это плоский наносмок Классик горизонтального типа. В 2015 году сделал компанию всемирно известной, потому что раньше кальяны были совсем другие. Сейчас модели делятся на плоские, вертикальные, для новичков, для профессионалов, экономные, премиальные. Так получается сетка из 10 кальянов. Если раньше на нас были кальяны на силигоновых чашках, то сейчас это только часть кальянов, которые мы называем любительскими. А профессиональными мы зовем модели с шахтой из нержавейки и блюдцем. На них можно надеть любую чашку. Корпуса всех кальянов сделаны из оргстекла, его же еще называют плексиглаз, либо акрил, либо акриловое стекло. Материал нечто среднее между стеклом и пластиком. Он не бьется, он легкий, этим похож на пластмассу. Также он безопасный и прозрачный, как стекло. Из такого материала делают циферблаты для часов Swatch или стекла на самолетах и истребителях. Цены на кальян Нанасмок варьируются от 3000 и идут до 1500. Цена зависит от размера кальяна, толщины стенок корпуса и класса комплектующих. Вот, например, так выглядит мундштук модели Али, а вот так выглядит муштук модели Нанасмок Премиум. Кальяны бывают с подсветкой на пульте и без, бывают с магнитным коннектором и с обычным силиконовым. От всего этого Зависит цена кальян. Главными конкурентами является компания HOOP. У них кальяны сильно дороже, но они тоже из оргстекла и их тоже относят к дизайнерским. Есть еще компания Shisha Bucks. Они не представлены на российском рынке, они есть только на канадском и стоят от 200 евро. Поэтому им не попасть на наш рынок. Есть еще компания HOOKA BOX, чьи кальяны примерно в эту же цену. Но их можно использовать только на родной силиконовой китайской чашке. И у них есть всего одна модель в ассортименте. И от нанасмока они еще отличаются кустарностью изготовления и отсутствием маркетинга. Их особо никто не знает. Внутри наших кальянов столько же воды и воздуха, сколько и в обычном кальяне. Модели кальянов с промодулями, это которые без чашки и коллауда в комплекте, но с блюдцем, они курятся точно так же, как и любой другой вертикальный кальян. А вот те, которые имеют коллауд и силиконовую чашку в комплекте, у них более легкая тяга, но сделать ошибку и спалить на них табак абсолютно невозможно. Однако есть еще одно «но» – у них не такое активное охлаждение. В жаркую погоду летом рекомендуется закинуть пару льдинок в колбу, чтобы весь час покура дым был прохладным. NanoSmoke сложнее разбить, чем кальяны со стеклянной колбой. Но если вдруг это и произошло, то можно воспользоваться системой NanoSmoke Protection и заменить кальян на новый за цену от 999 рублей, кроме модели Премиум и One. На этих кальянах эта система стоит 3000 и 2000 соответственно. Это, кстати, единственный кальян, который можно курить у бассейна по всем нормам. Друзья с Ялты даже курили в бассейне. На корпусе есть гарантия на год на протечку, разгерметизацию, а после года всегда можно воспользоваться системой наносмок Protection. По поводу опасений про горизонтальный тип кальяна – он работает точно по такой же системе, как и обычный кальян. Табак нагревается, через воду фильтруется и идет в шланг. Вот разве что силиконовая чашка может работать иначе. На ней невозможно сделать перегрев табака, что сильно упрощает работу с ней. Кстати, силикон жаростойкий, он выдерживает температуру в два раза превосходящую температуру табака при курении, поэтому не несет рисков почувствовать запах горелого силикона.